Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и сейчас у нас предстоит сражение в ТОСе. Катана Токадзаны, который воюет против восставших самураев, Атома Юкидката под командованием. противника нет ни одного стрелкового оружия, то есть они будут нападать только в рукопашную. Но тут же возникает одна проблема, у меня половина войска из ополчения, которое не умеет практически стрелять. Ну а половина армии из нормальной на пехоты. Которая будет вести огонь просто превосходно Так что Надо как-то будет так растаять Чтобы и линейная пехота была по краям И ополчение Хотя, наверное, я даже не буду Сильно что-то придумывать Сразу же поставлю э, Линейную пехоту По центру, а ополчение по краям Ну, конечно, скорее всего, ополчение придет трендец, Потому что их будут резать на куски У них очень много Юрий, юри... Яреки, которые будут нападать на своих лошадях. Но ополчение просто не успеет среагировать и расстрелять врага. Это по-любому. Линейная пехота, скорее всего, бы обратила противника в бегство. А вот эти ребята не смогут. Так, ну что, враг даже наступать собирается, что ли? Кстати, похоже, и вправду так оно и есть. Или нет? Или да? Да, похоже, что они будут наступать. Ну это даже для меня превосходная новость. Однако в таком случае надо отвести здесь солдатню подальше. Когда будут ярики бежать, хотя бы могли бы эти ребята взять отойти. Ну то есть они могли бы не попасть под атаку конницы. Так, здесь вы так становитесь. Ну и эти солдаты вот как-то так наверное. Получится у нас немножко не, не сбалансированная оборона. С одного фланга практически войск нет, то а с другого фланга наоборот дохрена войск. По крайней мере мы сможем как-то отразить атаку конницы. Это самое главное для меня сейчас. Конница, а то у них очень жесткая. Так, кстати, они как-то так и идут к нам. Что похоже, что они на линейную пехоту нацелились. Так, там нет на том фланге. Врезаются они в мою ленин пехоту. Правда, они тут же отступают. То есть потеря у нас 20 человек. Ну, чуть побольше, 25. Тут еще и мой командующий сейчас по своим стреляет. Так, ну что, мы от... отбили одних ярики. Сейчас старей побегут еще. Это далеко еще не конец. Так, кстати, встаньте как-то так, чтобы вот. Одни ополченцы свели огонь, вторые как бы помогали им. Они, скорее сюда, да, пойдут сейчас на ополчение в этот раз. С другого фланга я смотрю, я реки что-то придумывают. Да, они похоже, что хотят как-то меня обмануть и атаковать сразу несколько отрядов. Нужно, нужно, нужно. Давайте видеть огонь по ним. Так, на том фланге что у нас? Ярики бегут, ярики бегут Ярики <с> Яри... Ярики хотел сказать, да, они бегут Но, да, врезаются даже Одни, Один отряд врезается, второй же просто отступил Даже не успев подраться Тут уже у нас ситуация тоже примерно такая же Так, надо быстрее включать Давайте-ка залпал огонь Везде включаем Давайте огонь, огонь, огонь Так, здесь противник отступил. Давайте, давайте. Огонь, огонь, огонь, огонь. Всеми отрядами огонь. Ой, жесть. Ну да, этот центр, похоже, что мы реально провалиться сейчас. Потому что тут что-то их сильно много оказалось. Не ожидал я такого натиска. Блин, там еще сейчас вернутся отряды. Так, вы, ребят, быстрее разворачивайтесь. Включаем, давайте-ка, гомботе. Ой, -мо, еще тут снова влетели эти реки. Ну да, еще сейчас вернутся солдаты, видим. Такая вот тенденция у них, они сейчас вернутся. Так, командующий, как-то воодушевляет, что ли? На него напали, кто на него напал? На него никто не мог напасть. Так. Давайте вы как-то так встаньте сейчас, защищайте позиции. Ой-ой-ой, а вы куда-то пошли вообще я не знаю куда. Расстреливайте их. Фух, ну мы вроде победили даже, смотрите-ка. Так, по своим вести огонь не надо, ради бога. Давайте, давайте, давайте, настреливать и продолжаем битву. Мы победили, но это не значит, что нужно все прям отступать и уже все отдыхать нахрен. Видите огонь давайте, вот перед вами прям целая куча целей. Да вот сюда стреляйте, в кого вы стреляете-то, перед вами куча прям такая бежит, жирная. Попасть можно по-любому. Огонь, огонь, огонь. Кого засаду? Ты вообще о чем? Какую черту засаду? Это сосада, это сосада. Прекрасные фразы моего командующего, ну или точнее какого-то непонятного советника, идиот из Америки. Вы давайте в атаку. Все уже, можно резать спокойно. Не опасаясь ничего. И никого. Режь, реж, реж, режь. режь, режь. Ох, ох, ох, ох. Да, оставших, конечно, прекрасно. Мы порубаем сейчас. И победили их прекрасно, что самое приятное. То есть не проиграли, а именно победили. Давайте, атакуйте вот это вот ополчение с копьями. Пока. Банзай, Точнее, Гамбателл не может самому себе врубить. Очень жаль. Ну, режьте, у вас же есть сабли, блин. Или что у вас там, катаны еще дедовские. Хотя уже надо катаны запретить. Хотя зачем их запрещать, да? Я просто думаю, как типа символ Согуна или Императора. катана. Должно быть у всех сабли должны быть европейские. Хотя тогда при чем здесь э, сабли, да? Они же вообще как признак империализма западных держав. Ну ладно, это так ерунда. Наконец-таки наш командующий прокачивается, да? И теперь давай-ка добивай этих ублюдков. Но ну, сначала прокачаем его. Я ему поставлю, наверное, знаете, что доход от разграбления нет. Поставлю ему снабжение и защитника. Прекрасно. Ну и догоняю этих ублюдков. Отлично. Добивает он и возвращается в Тосу. Через ход там восстания еще не будет. Мы сможем вернуться и даже, наверное, знаете ли, как-то нейтрализовать восстание. Да, то есть не будет никаких таких моментов, которые приведут к восстанию. Так, а где у нас, кстати, восстание? А, да, в хоке я что-то нанимаю уже армию. Один отряд. Ну все тогда. Такс, ну что, пропускаем ход и давайте надеемся на то, что противник не нападет на Битю, а все-таки предпочтет Бизен. Потому что в бизене это армия гораздо лучше того, что в Битю. А Император вновь, сука, начинает бомбить меня, я думал, он нападет. Нет, он тупо начинает бомбить. Мой пукан. На него нападает Йода кстати, отступает. Ну ладно как бы не против. О, напал наверное, на императора и, в общем, уничтожил, а теперь на меня нападает. Ну, давай посражаемся, окей. что я готов к этой битве. Он всегда готов. Как пионер. Только вот к туману он, блин... Не очень готов ну ладно поставим нашего уисуги давай-ка ремонтируйся так противника я не вижу а вот он показался вроде так все отремонтировался прекрасно любой ценой Да, любой ценой удержите позицию позицию похоже у него все-таки обычные снаряда нет у него разрывных никаких что-то Он очень далеко плывет Да, точно Я был прав Включаем разрывные, бегом к врагу Надерем иззад. зад Черт возьми, пластовый. люди летают А говорят, что люди не летают, да? <laughs> не летают как птицы а вот он Показания, что они на самом деле летают, еще как. Ай-яй. Корабль-то, блин, хорошо ему херачит. Так, где его корабль? Я не понимаю, ни хрена в этом тумане. Ну, вроде вот он, да, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Огонь. Хорош, хорош, залп. Нечего сказать. Молодцы, канониры. Противник горит и чинится. Пока он чинится, его сейчас добьет мой корабль. Отлично. Ну все. Враг потерял свой суд, дедушка. А мы тем временем одержали еще одну великую победу. Знаете, порой в такие моменты хочется включить Рамштайн Духаст. Типа вообще жесть. Такая происходит. Мои корабли всех валят, всех уничтожают. А Вакаям тем временем наступает. Нагоя еще присылает свою армию. Сада все-таки каким-то образом оплыл меня. О, сука, откуда у него корабль-то взялся? Да и, сука, еще и Мацуме оплыл. Вообще великолепно. Как же вы меня бесите, ребят? Вот тем, что вы берете, оплываете постоянно откуда-то, непонятно откуда. Узнав о, вашем, о нашем бедственном положении, значительное число иностранных государств согласилось торговать с нами на более выгодных условиях в следующем году. Вот видите, какая чертовщина. Оказывается, империалисты не такие сволочи, как я думал изначально. Ну, они, конечно, сволочи, но не настолько сволочи, как я думал. То есть, не совсем плохие. Так что... Так, что тут идет к нам? Убить их нахрен. Ну, мои корабли, просто не получилось им предотвратить проход противника. Значит, придется возвращаться. Одному кораблю точно надо будет возвратиться. Да, наверное, даже двум, двум потому что видите, что за хрень тут еще сад оказывается, как-то оказался у меня в тылу. Значит, давайте сейчас предотвращаем его попадание дальше в мои порты. Один корабль все равно оставляю с армией. И сейчас мы соединимся, в принципе, все равно здесь где-то с моим командующим, так что не окажется моя армия один на один с врагом. Так, соединяемся, теперь у нас тут более-менее хорошая армия, плюс есть еще два командующих, в том числе мой Даймел. И скоро нам предстоит высадка во вражеских водах, во вражеской территории. Так, снова ну, тем временем в Тосе тут какая-то херня. Давайте я верну, например, одних только ополченцев. Это изменит что-то. Но ну, это, в принципе, изменило, но, однако, да, все равно скоро будет восстание. Ну, точнее, недовольство будет опять возрастать. Я могу, в принципе, сейчас только один отряд ополчения нанять. Этого будет достаточно на данный момент. Так, изучение у меня все еще идет дальше. Ну а вы, парни. Конечно, уже бы хотелось очень сильно бы мне взять и напасть на ее, потому что э, эта провинция, она пустая, ее можно захватить вот прямо сейчас. А еще лучше, кстати, было бы захватить Сануки, потому что здесь вообще нету никого. Да и к тому же тут 3112 дохода. Ну, то есть э, благосостояние провинции такое. Можно еще даже тут будет захватить с казармами сейчас провинцию. Но там однако где-то здесь бродят войска Тосы, если не ошибаюсь. Хоть у них там как бы уже армия совсем дерьмовая. Но все равно очень опасные противники. Ладно, давайте нападем на Сануки. Пускай у меня сейчас в Тосе будут восстания, недовольство. Там все равно сейчас будут войска наниматься. Они более-менее исправят это положение. Нехорошее. Ну а в Хьюге можно тоже было бы, в принципе, распустить войска, потому что вот здесь уже пролив точно никто не пройдет незамеченным, по-любому. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они прошли незамеченными. так -с. Да, кстати, я думаю, корабль яме разменяться немножко. Наконец-таки у Исуги послать на ремонт, а второй корабль как в качестве обороны поставить. Ну, против окаяма я даже не знаю, будем надеяться на то, что мои солдаты справятся, хотя очень маловероятно. Ну, буду надеяться. Так, ну что, армия у меня появилась, да? Давайте ее выводим тогда на юг тоже. На юга. Так, здесь солдаты нормально живут вроде. Ну, то есть как нормально, не очень. Он пойдет. На острове Гота будет восстание. Но ну, ничего его не будет на самом деле. На Тосе тоже вроде восстанем, не пророчит прямо сейчас, да? А, ну да, я шадряд на найму, все будет нормально. Кстати, провинция очень даже вкусная, это 472 дохода, блин, желательно ее бы все-таки удерживать с доходами. Так, ну а в Мимосаке я, конечно, отменяю налоги, тут 178, всего лишь доходы, это ни хрена вообще. И надо, кстати, здесь будет еще сейчас нанять ополчение, вот что я думаю сделать. Чтобы можно было выйти полностью с армии, которую под, мой, под командованием моего наследника. То есть, вообще, какой план? Я думаю, объединить вот эти вот две армии плюс еще с моим наследником. То есть, уже будет более-менее хороший полустак профессиональных солдат-стрелков. В этом случае я их уже пошлю в атаку на Хариму. Потому что Харима наверняка без охраны. Можно это будет проверить потом каким-нибудь агентом. Послать его, посмотреть. Например, он гейший... Пускай она пройдется, вообще посмотрим, какие тылы этого врага, они защищены или нет. Ну, похоже, что не очень они хорошо и защищены. Такс, ну и, наверное, давайте пропускаем на этом ход. Все вроде бы сделал, что хотел. Главное, чтобы не было нигде восстаний через ход. Ну да, тогда, наверное, все. Надо еще, значит, нанимать дополнительно здесь армии. Да, вот что я думаю. Надо в этом порту еще тоже нанять дополнительно косугу. А то вот враг так каждый раз будет проходить, блядь, и нападать на меня. Это уже меня бесит по полной программе. Это дерьмо. Это ненормально, что враг берет и оказывается у меня в тылу. Это вот пост просто вообще чушь полная. Не должно такого происходить. Ну, сейчас у нас еще, скорее всего, будет одна морская битва. Ну, и, в принципе, да, наверное, давайте я пропускаю ход. Просто боязнь, что, блин, что-то не сделал до конца, остается всегда. Ну, кстати, пехота республики жрет, получается, на 70 рублей больше, чем обычная линейная пехота. Ладно, будем знать об этом. Деньги, кстати, надо постепенно копить тоже. Опа, император, отказывается, каким-то образом оказался у меня в тылу. Откуда то он привел свою армию? Так, что это такое? Опять флотилия? Ну да, по-любому. Я, в принципе, другого-то и не ожидал. Опять на Голка прислал Каюмару. А, правда, он теперь послал то на другого, да, командующего, по-моему? До этого на Уисуги послали кто-то другой. А теперь, значит, на Санаду Теммомори. Как же вы любите ваши Кайомару? Я просто ненавижу их. Откуда у вас столько денег, что вы можете даже себе позволить Кайомару? Хотя у вас там 4 провинции, по-моему, у Нагалоки. 4 долбаные провинции, а он себе позволяет даже Кайомару. Жесть. Ладно, конечно же, мы сейчас будем ожидать. Хотя, кстати, на Санаде придется, наверное, топиться сегодня, да? потому что это шкаемар, он сейчас, блин, так нахерачит ему. Ладно, я в первую очередь постреляю обычными снарядами, потом включу зажигательные и буду ждать, пока он подойдет сильно близко. Начну вести огонь и сразу включу перезарядку быструю. Так как, скорее всего, он все-таки потопит там и море. Так-так-так-так, давай-давай-давай-давай. Ну, веди огонь по нему. Включай разрывные снаряды. Главное сделать так, чтобы ты первый выстрелил. Сукин Нет, этого недостаточно. да, все понятно. Эх, потерял я наконец-таки санаду Тымамори. Заслужил множество наград К сожалению, до да, медали с Сацуму он не дожил Но ну, можно было бы, конечно, в качестве Посмертной медали ему вручить Очень жаль Ах, Сукины дети, нахер Откуда у вас столько денег, черт возьми, ненавижу Сейчас у меня, конечно, появится там косуга новая Но я ее посылать в атаку, наверное, не буду а, кстати, этот вернулся обратно Он не решился нападать на тот город А Санада просто... Ой, точнее, Санада Сада решил просто оплыть вокруг Прекрасно Так, ну что ж Да, у Исуги иди ремонтируйся Иди ремонтируйся А ты вот такая то мафую Иди вставай давай-ка в оборону Пора твоя Пришла ну что, восстания нигде не было, нормально. Однако доходы я потерял значительно, смотрю. Это потому что, видимо, противник, блин, взял где-то мне меня насолил. Так, и давайте высаживаемся, наконец-таки, у Тенегасимы. Да, высаживаемся и нападаем на него. Кстати, сразу же давайте... А, ну нет, не получится агента высадить. В чем агент высаживается отдельно, я не понимаю, блин, что за бред? Он должен высаживаться вместе с армией, он высаживается отдельно. Как-то. Так, ну нападаем на Сада. И знаете, это, наверное, сражение уже произойдет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.